Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала! В этом видео я покажу, как проходит последний этап протезирования на имплантах. На последнем приеме зафиксируем коронки. Сейчас я выкручиваю формирователи из имплантов. После операции по установке имплантов прошло 3 месяца. Формирователи были установлены примерно месяц назад. Формирователи я закручивала без использования ключа, поэтому открутить их несложно ручным методом. Это безболезненный этап. Все делаю без обезболивания. Формирователи выкручены. Вы видите импланты и в них отверстия. Отверстия промываю раствором хлоргексидина. Теперь начинаю устанавливать абатмены. Это опорная часть для коронок. Чтобы их расположить в правильном положении, использую коронки как ключ. Абатмент прикручиваю к импланту. Точно так же устанавливаю второй Абатмен. Затягиваю винты, которые крепят Абатман к импланту с помощью ключа. Примеряю коронки. Проверяю в прикусе. Они сели отлично. Можно фиксировать. Для того, чтобы винт, закрепляющий абатмен, не залить фиксирующим материалом, закрываю его. Заполняю коронки фиксирующим материалом, сушу абатмены воздушной струей и устанавливаю коронки на абатмены. Все, протезирование завершено. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, если еще не успели подписаться. Поддержите наш канал лайком и пишите ваши вопросы в комментариях.